Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Пионер 114F и выплаты денежных средств из кассы. Для выплаты из кассы на кассовом аппарате Пионер 114F необходимо включить кассовый аппарат, пойти под свою учетную записью, выбрать пункт меню торговой операции, клавиши вниз выбрать пункт выплаты денег, нажать клавишу ВОТ